Я надеюсь, что все уже проснулись и выпили водички. Кто-то пьет много воды, кто-то совсем не пьет. Ну, как бы говорится, что необходимо выпить хотя бы два стакана воды. Давайте будем это делать осознанно. Потому что в этот момент запускаются все биохимические процессы в организме. Компания Omegagalaxy создала тренажер для сознания жива. Он имеет две стороны. Первая сторона – это сторона бусинки, сторона преобразования. Вторая сторона – это сторона солнышка, сторона активации. Внутри заложены кристаллы, шесть видов кристаллов кварца. Для начала нам необходимо поддержать тренажер в руках, между ладонями. В этот момент происходит структуризация жидкокристаллической решетки. А межклеточная жидкость она является информационным экраном для наших клеток. При пробуждении мы можем ощущать э, чувство дискомфорта, мышечную скованность, какие-то болевые ощущения. Скажем так, что это э, одна из причин похождения нашей души. Когда человек спит, его душа уходит в свое измерение и решает свои задачи. Нам снятся сны. Бывают сны как позитивные, так и тяжелые. Вот когда, допустим, тяжелые сны, душа решает какие-то негативные проблемы. Вот. Сейчас мы еще живем в такое время, что у нас очень много стрессов, страхов, ну, скажем так, не только из-за пандемия, а вообще в наш мир информации. Очень много негативной информации нам преподносят наши СМИ. И вся, вся эта негативная информация она записывается на клеточную память. Все светом образуются блоки, формирующие мышечный каркас. И чтобы высвободить эту энергию для качественной жидкости, мы используем тренажеры для сознания. Значит, что мы делаем с тренажером живо? Мы ставим стакан с водой на сторону преобразования, после того, как мы полежали в руках. Ставим стаканчик с водой. И на эту воду мы проговариваем все негативное, что у нас накопилось. Болевые ощущения. Свои страхи, свои обиды, какие-то опасения, мы все это проговариваем на воду. Эту воду мы выливаем. Если чувствуете, что вы не освободились от негативных каких-то ощущений, вы можете еще взять стакан с водой, опять проговаривая на воду свои ощущения. При этом мы берем в свое поле этот стаканчик. Когда мы чувствуем, что уже освободились от негативного, Воду вылили, набираем чистую воду и ставим стакан с водой на солнышко. И уже проговариваем все в позитивном ключе. Все, что мы хотим, что хотим изменить в своей жизни, да, улучшить свое настроение. Когда мы это все проговорили, мы эту воду выпиваем. Когда мы выпиваем... Информация, которую мы заложили, записывается на вишнеторочную жидкость, восстанавливается электролитный баланс, повышается клеточная проводимость, задается правильный тон работы всех наших систем, функционирования всего организма. И клетка начинает активно питаться и выводить шлаки. В этот момент происходит антиоксидантная терапия. Также прорабатываются блоки, сформировавшие мышечный каркас. И за счет этого уже высвобождается энергия для более качественной жизни. Клетка начинает трансформировать во внешний мир ту информацию, что мы заложили. Ускоряется процесс восстановления не только физического плана, очищается внутреннее состояние и идет преобразование личных событий в нужном направлении. Комплексная работа с тренажерами проводит, приводит человека к целостной системе, осознанного творения в здоровом теле, здоровый дух. Тренажер «Жива» хорошо сочетается со всеми тренажерами. Еще один плюс этого тренажера, мы можем его использовать в течение дня, в любой ситуации, которая с нами происходит. Также, и еще хотела сказать, что мы можем ставить стакан с водой, когда мы спим перед сном, ставим на сторону бусинки преобразования, мы можем ставить стакан с водой, баночку с водой, кому как удобно, прямо из изголовья. И все негативные моменты, которые будут происходить ночью, они будут записываться на эту воду. Утром мы просыпаемся, эту воду мы выливаем. И потом повторяем то, что мы уже начинали делать с утра. Все, спасибо за внимание, хорошего вам настроения.